Мы и вика играли в дбд ага. и нам попался твич стример ага. я короче в чат написал и, и, и, и, она... и... и зашли на я стример она короче на меня кинула репорт. начала там что-то материться она шведкой была походу там прямо этот у нее каждое слово она такое шет fucking, что такое fuck". Fucking shit, сразу прям. Yeah. Uh, я ей я до стрим захожу, пишу, тебе понравилось свои сообщения и я в ДБД. Я банк летаю. Wow. Она тупо не выдержала. Короче, сейчас, сейчас расскажу нашу предысторию. Мы с тобой сели в тюрьму за то, что мы с тобой пробра... за то, что мы с тобой украли бешпармак на то, я на сестры нашей проюрной собаки что так все что какая еще собака какая еще двоюродная селин мы вы, того... вы с тобой сели в тюрьму за то что украли дешварвак натоя сестры нашей троюродной собаки Блин, какой еще троюродной собаки за казахстан это не что это ты раз, курил казахстан, это не место ты... а, так все нормально там лучше ладно э -э ладно эта игра про тюрягу как сбежать и как мне к тебе присоединиться судимости а точно мы же сели в тюрьму из-за того что украли бешпармак в той у сестры собаки нет мы сели за то что мы украли бишпармак на то сестры нашей троюродной собаки Сука, еще тут можно выбрать тюрьму, в которой ты можешь сесть, это, это прям зашибись игра. Раз уж так, я пойду, я пойду сажаться в Японию. А пригласить меня? А, вот Ванила, вижу тебя. Ты, сначала, пройдет обучение. А, ты прошу обучение есть? Да. Не, ну прикинь, ты заходишь чтобы, а тебе даже ничего не объясняют, тебе же сразу же. Платила, а вот за интернет забыл. Что? <сcoff> Что? <сcoff> <сcoff> Ебать, ты вагаешь? Я говорю, за печенье и колуку заплатил, а за интернет вообще забыл. Меня... Ты ебически лагаешь. Ну, у меня такой телефон, ну что ж поделать, телефон как пиздец дорогой, но ни хера не качественная да, сеть. У меня еще и лампочка горит, мигает точнее. Да с таким ужасным пингом вообще в ДБД идти не нужно с этим телефоном. Как? Это нереально просто с этим телефоном играть, только в соло игры играть. Заходи быстрей. Ха-ха, смешно. Смешно, смешно, вообще смешно. Быстрее с моим Сыскай. интернетом. <связь> Пипец обостав. <связь> да. Оборжешься. Эээ, тут э, знаешь же фильм Турбо. Ха-ха. <связь> Ты нам кажется, что я улитка. <связь> я скорость. Перевожу кому-то безопасность. Хайк Просто да. не повышение на решетке камеры. Нифига себе, тут вс равно все. О, да. я могу. О, нифига я этого. Я, я Наверное, могу кстати, я тебя, тебя сейчас зашмонает, тебя сейчас зашмонает. Ты на переключку не пришел. Ты в игру зашел, но на переключку не пришел. А нет. Чё, они не слушай. Ко мне побежали Т толпа негров. Эмоции. Это, в ты А, они побежали в какой? Это... А, это ты! О, нифига. Да-да-да, это. А что у тебя в ящике есть? О, опа, миссия, я что у тебя в ящике есть? Тебе же там а. Какой? Что за фигня попался? Шевлиз Жанга. Это, это. Пиздива, пизди! Давай, Джордан. Давай, его, пизди, давай, давай! Почему я не могу быстро двигаться? А ты. Ты потому что в блоке придурок. А как. А как заключить блок? А, а ты вырубил охранника? Да, я вырубил Скоро твой черед наставит, понял? <гъем> <гъем> Ух, нифига у что, него. Кто? Правильно. Эй, не забирай ключ! Ключ не забирай! Поздно. Ты куда? Всё. Ты куда унес его? Как тебя так чувствуешься, да? Сейчас засманают придурок. Как? Как выпустить блок? Я, я... Да я не знаю. Ты метку поставь! Да как? Гряа! Ну ч, я понял? А, меня сейчас тайперы привут, я! Да как? Бля, мне Собака! Мне кранты! Собака! Мне кранты! Ай! Собака за мной бежит! Спасибо! Да потому что у тебя ключ придумали. Рэд нахуй! Из-за из из тебя меня в карту повезли. Я не могу! <свят> Отдых нахуй! О! <свят> да нет, я ну, только ты, что, ты, что ты, побежал! Ты, я сдох! Тебя сейчас чаще. Да, тебя сейчас в карту повезут. <свят> О, у меня много. У меня чайный пакетик! <свят> у меня есть чайный пакетик! Хочу устроить да, тебя чайный пакетик. А, а, а, а, Нифига а, а, себе большая тюрьма тут! на какой уровень сложности поставил у тебя, у тебя потому что слева внизу есть у тебя три э, как его? три значения это gp это твоя энергия и этот и вот... Э, вот, например, если я и брал просто... снайпера у меня подошли сбил четырех охранников А, чё же, челик с монеткой на бу? Зайди на его, зайди на его противниц. Это, это барыга Я его избил, убил. А, не то, он убежал, Убил. Лучше, кстати, не избивай этих, как его. Баррик лучше не избивай. Потому что они начинают цену свою завышать. У них цены и так высокие, у меня их нету денег на такие вещи. Так, я тебя пригласил. А где ужинать? А, у тебя стрелка показывается на желтый. М а вижу. И вообще я тебя пригласил, что ты не заходишь, гидрофос.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 чего мне лучше добавить. Я, я тебя пригласил, чего, чего ты ждешь, собственно говоря. Подключение. Буду ну, харак пригласить. А, я буду выбирать персонаж заново, потому что я не хочу быть маленьким обосранным черным негром. То есть, чтобы сбежать из тюрьмы, я должен сначала пахать, как, как брат, бы, да? Я правильно понял? О, да, естественно. Можно это эту работу будешь делать? Да, я буду просто, просто чилить. Я тебя тогда просто буду избивать. Я вызову. Я, тебя, я, тебя я вызову избиваю. охранников. Я вызову охранников, Пидор. Ты вызовешь? Ты вызовешь? Ну не знаю. Интерес порой. Как ты это сделаешь. Перед камерой встану, я когда пытаюсь, ты будешь. меня избивать. Да, охранники. Я встану перед камерой, когда ты будешь из меня избивать. Yes. Но я тебя я понял твой коварный план я выключу заранее камеры, да? это твой план что там долго за... не знаю, у меня загрузка такая долгая да, я кстати могу электричество выключить что? я электричество могу выключить, чтобы камеры не работали. бля а у тебя к... планк поковарнее. Да... Я... Ты... Ты что? Э, как тебе сказать... Я сделал тебе интернет, но при этом... Э, повторюсь... Я сделал тебе такой же интернет, как у Илона Маска. За 700 баксов, что ли? Но я тебе полностью э, за выход в браузеры. Нет, я полностью выход в браузер и так далее. Пригласи меня еще раз, мне вот чего. в браузер интернет? Я сделаю тебе интернет такой же, как у Илона Маска. Mm -hmm. Но заблокирую тебе полностью выход в интернет. Браузер там вот так. А что смысл нахуй интернет будет тогда? То есть ты будешь... Ч говоришь? Если ты мне заблокируешь выход в интернет. А какого хрена тогда смысла от этого интернета вообще? Ну, о -о -о, вот именно. Теперь ты будешь с офигенным интернетом, но без интернета. Охуенная кап. Это как инвалиду дать беговую дорожку подарить ему. Инвалиду без ног подарить беговую дорожку, нахуй. Или слепому дать очки виртуальной реальности, и сказать радуйся. Или глухому дать подарить красивые, шикарные наушники. <таспорядок> Это немного. Алло? Не немного, а сильно. Ты... Я тебя все это время осуждал. Ты мне дашь хороший интернет, но без интернета. Это все равно как дать инвалиду, который не может ходить беговую дорожку. Глухому дать а наушники. Беды. Слепому дать вир... очки виртуальной реальности. Okay, перез... Следующая ступень, Бахи, Бахи дать интеллект по такой же логике. меня опять вылетает. Yeah. И чё ты заставляешь меня в Доки Доки играть? Психологический хоррор какой-то. А тебе чё, психологический хоррор? Тебе Те че аниме тянки не нравятся, что ли? Да не, вот смотри, захожу я в Доки Доки, Смотрю, эта игра схожа с тем, с играми схожа с тем, что играли раньше. Outlast и Metro 233. Такой, охереть, как? Да-да-да. Как, блядь, Доки-Доки, новелла похожа на эту игру, нахуй. Ответь. В принципе, как мне мой дядя... Как мой дядя говорил... Я тебя, хорошо слышно. Повтори еще раз, <смех> я <хера> не расслышал. <смех> да, ты все это время говоришь, а я тебя не слышу. Пинг, просто 400. <смех> да я тебя не слышу, мне пинг тысяча. <смех> Пошел в жопу со своей <смех> тюрьмой. <смех> я его потом запишу. Спасибо, было весело, я пойду играть в психологический хоррор под именем Доки Доки. Всю ночь буду эту хуйню играть. Да не в рот, у меня... Я буду за играть. Я тебе, кстати, сейчас подойду к тебе и ты прочитаешь мой ник. И ты прочитаешь мой ник. Подойди ко мне и прочитай мой ник. Не ты лагаешь. Я... не буду это читать. Иди нахуй, я не буду это читать. Это чё? Да ты ебанулся! Я там сказал, обязан. С каких пор в тюрьме обязан? есть какая-то суперсила, блять! Да ты совсем охуел! Да ты уж совсем охуел! Это, это, да как чудо. ты меня через всю карту пробиваешь? Это я... тебе не ДБД нахуй! Все мои дети. Я тебе, кстати, разделал один вкус. Да! Вот Это. это мой. Это. Это не ж... Блять, меня голова какая-то девка уносит. спасите А в Меня в кашханске. За меня не выручили деньги, сука! У меня одежда появилась. Это этот После шум После, после Чубкетска лотоя. Слезай оттуда, а мы еще не договорились. Иди нахуй, я отдыхаю, я чилю. Слезай оттуда, мы еще с тобой не договорились. Хорошо, я твой ящик пойду лутать тогда. Какой так ящик у меня есть? Ты, ты где нахуй? А ну, а ну съебався нахуй. Почему мой урон не проходит тебе? Да, да. Нас сдохни, сука. Ооо! не понимаю! Ты просто я пойму. Ой! Бля! Бля, чел! Как, как ты не вовремя пошел там! Какой же ты грот! знаешь? Мне кажется, вы с тобой! Мне кажется, вы с тобой не просто из этой термыки сбежил, мы вообще не выжили. Блять, я застрял! За мной хуй! Ой! Ты не... Ты какого хуя? Давай, давай Кажется, здесь была припевая Я у тебя зажигалка В смысле, ты мне все спиздил? А меня-то за... Пиздите его Кто? За все Я так тебя зажигалку забрал Тебе тоже жалко, хашканский Я зажигалку забрал смотри, смотри, смотри Там какая-то драка происходит Чуть-чуть. Да, это. это, Тебе надо сюда идти, кстати, обязательно. Не пропускать, короче, то, что идет сейчас. Иначе у тебя появятся эти, как его. Я просто сижу. Ты начинает появляться и напряжение тебя появляется. Я у тебя, кстати, зажигалку стоял. Че, не хочешь мне Где? Ты телепортировался? Ее, я только взял. Ну почему? Я только взял покушать! Нет. Я только взял покушать! Опа, опа, опа, опа, опа! Махач нахуй! Я оборовал опа! Я мусором воровал! Я бомжам борвал! Я его. Я у него печеньки спиздил! Я печеньки у бомжа спиздил! Я у него печеньки спиздил! Бля, какие громкие духи Боу, все, блять, блядь, Мне какой-то предмет обнаружили Где моя комната? Все, вижу Походу, у тебя... У тебя в ящике У тебя в ящике, походу, какой-то предмет будет. Да я все... А, лез... Ай, кто пиздит? Назвай меня Ой, почему у вас суперсила есть? Гремлый драган пол, нахуй! Тебя-то искал? Схуяли какой-то рыжий негр избил меня просто так. Ты его нанял? Haha> Нет. Какой-то рыжий негр избил меня. Geneva> да что с этой игрой не так? Да с этой игрой все не так. Причем ко мне какой-то Лохматый олень идет. Вставай, вы с тобой не поговорили. Я тебя отпилю пластиковым ножом. А и что? В смысле? Что... В смысле сдаться? Ты сказал, Нет! С куда? А, тебя в изоляции повели. За, <связь> за что? Тебя повели. За что? Тебя в картер повели за то, что ты За то, что ты сдался. Да все сиди там минуту лох. В, см смы в смысле? Какую еще минуту? Какую еще сдаться? Ты, ты, можешь, ты можешь, как его, ты можешь картошку чистить, чтобы ускорить это. А как А, все. А он картошку чистит в принципе. Пипец, интересно! Ножом тут е -е -е -е. Вы... Просто... Верните меня в карцер. Ножом, ножом просто хуяки мне Вот это за 620 Да меня так мечтал да. Да это зашибенная так... игра. О, я удар. А Лошара. Я, я пошел за так, я тобой наблюдать. Я в шкафчик. Тупо дуает из ДБД. А не почему а а не, не бо, ани... звезды? Из упражнения как а где? Я ползю. Я... Потеряли. лох я. потом сзади опа. Не не не не не. Иди Отстань. сюда спермоглот. Atheist. Ой, меня зажали. Бля, а забрал то за... что? Офигеть. Цель захвачена. Душ, потому что. Цель захвачена. Что Бей его, пизди его, пизди! Офигеть, тут много голов в жопу. Я бегу за подозреваемым. А то второй Что? Это я тебя избил. Это я тебя избил издалека. Я упал. И где копку? Километр ему да просто харкнул. Я в этот момент повернулся, мне глаз попал. Уметь надо, скотина. Дружай, ты не понимаешь. Нифига тут! Нифига тут шашлыки жарят лом. Офигеть а да. ты обустроился, у тебя тут шашлыки жарить в комнате. уже совсем накидал что ли? А ты где? А, я, я, я, я, я, я, я где-то. У тебя в комнате, блять, шашлыки жарит Стой там. Где... Так... Не, иди нахуй. Ты придурок, это не моя комната. Придурок, моя комната ниже. А, -а, а. Нифига тут. <that> Я думал. Ай, Ч ты думал-то? Ну Там что это лак? Это лак или тюрьма какая-то? А! Слышишь, что а! чё? А! Бля, да ты заебал. <свят> опа, опа, опа, я не смотрю, Опа. Я хотя все стырел. Опять мне голова стояла, Скотина. Я могу, кстати, Мне медсестра сказала, что ты мне из туалета выдернул. Я А ч я надеюсь, здесь двигаю? Я могу твой. <свят> Опа. Я твой мутаспул. Ну, потому, потому, пропустил... потому что мы с тобой пропустили. Мы с тобой, потому что этот. Как его, пропустили некоторые моменты, что они не забили пропу... Да блядь, меня какой-то я... драгоморд спиздит! Иди в свой комнату Слава, идем. Ты где? Вижу. Вот твоя комната, держи вкус. Я в твоей комнате, вот так. Машу я не благодарить. Ты, ты в смысле засорил мой туалет? Ты, ты, ты совсем офигел? <свят> Иди сюда, мразь! <свят> давай, давай, что ты здесь делаешь? Я мыло спизил у мертвого. Ай, ай, полиция, полиция, нахуй! его! догоняй! Да я в медицинском отсеке провел больше времени, чем в нормальном. У меня в медицинском отсеке больше часов, чем в ДБД. Я тут чилю тупо. Ты там жив еще? Ну я понял, да. Я, да. Я жив. А за мной копы? Я за тобой побегу. Я хочу посмотреть. И не идёт даже уже. А за мной никто не бежит, что ты там поставить хочешь? Волниторговец ну, открылся за 40 метров от него. Ч ты там бьёшь? Ой, бля. Да ты заебал! Я за В смысле за ним? А помочь мне? В смысле, а ты мне помогал хоть раз? Ты меня пиздил жестко. А как? Что? Я бы видел, я телепортировал ступов. Капец, у меня э, тут телепортировал. А тоже... Да, я видел. Соси. Соси, скачи. Э, это что? Он опять за мной бежит. Потому что ты меня ебал. Да, операции. Ну нахер. И все, я за тобой выехал. Отдых наш, вы сколько минутка мои свои места. Раз при серии на бутылку, Нельзя, два пристали а... с бутылки. Пахинал, пахинал. так мы совсем забыли о цель этой игры сбежать из тюрьмы собственно говоря да это не нормально я тут получаю доски и все нормально а, -а, -а. а где доски А, все строй <къех> да. не доски а палеты Вол, я тут через стенки могу проходить. Вол, что? Нет, ты не. Вали... Ванила, я через ты стенки про. Я могу полагать, нереально Блин! Ой, я могу сбежать через червона. Да? Где ты? А я где через ты? стенки прохожу! А где, где, где, где? А я, а я через а, где... а, Я через забор прошел. Ну-ка, стой, стой, стой! Стой! Да? А ты где? А, я на выходе. На стоянке. Я не могу. Я на ну стоянке. а сбеги, сбеги, сбеги, сбеги, Попробуй прям вообще выйти. Эм, я на Или мини... у тебя ничего не происходит. Эм. оу. меня мини-карты как бы закончились. Я не уйду без других игроков. В смысле да. не уйду без других а, игроков? Сейчас перекличка когда... дальше. Сейчас. В смысле, какая еще перекличка? перекличка. уйдет. О, я... Перекличка я... уйдет. Нет, блядь! Ты что за говно? Е! А я... Не уйти, да? не он меня он меня говорит, уйти. то, что не может... Перекличка нахуй! Ах, иди нахуй! Ты меня не достанешь, скажем... Сказать... Как ты достал меня? Да ты же совсем охуел? <свят> Ладно, доста попробуй достать меня. Зато мы четыре негра бегут. <свят> Возвращайся Напоминает в камеру, сука. Один лен, не один мертвый, правда ли? Возвращайся в камеру, блядь. Зато мы четыре негра бегут. <свят> <свят> Я знаю. <свят> вот на реальной жизни полхтап. Бля, у меня разбаговалось. Ну это хорошо. Я хотел сбежать без тебя. Ц. А ты не сможешь. Что? Что? <coughs> ты там долго еще? А, ты уже. <coughs> <coughs> я нет. Кстати, я ты не знаю, все это время у тебя нас. А где перекличка проходит то пластиковым ножом ты меня все это время хуярил. мне было больно неприятно ножом я понимаю, разнеси библиотеку очень весело, и побольше выйдешь незримо, не забудьте поблагодарить его кого-то, ну, а не обещайте, не обращайте внимания на съемочную группу Да, да ты заебал! Получай пиздюк Получай по заслугам За мной опять, я за мной опять куплю да за тобой 4 мана бегут. Зарядает. <соединяет> Получи пизды, скотина. С пластиковым ножом. Давай. <соединяет> Завтра, пора завтракать. А, да? да ты заебал! Да, да, дай позавтракать, скотина. Блять, у меня еще даже в кровати нету. Да. Цель нашей миссии сбежать тахуй, они а пиздить меня и пиздиться с охранниками. Одно другому, не мешает. Мешает, когда ты у меня все вещи пиздил. У меня молоко и мыло. Чё с этим прикажешь сделать? У тебя какой-то россинган есть природный? Помойте, <плыв> <плыв> да ты за... Где ты, урод? <сёк> у меня тоже пластиковая хуйня. <сёк> О, чипизды, сука. Испарился. Он, смотри, Кто я за километры скоте на тебя ты бью. Видишь, где я, а где ты? Я вижу. Ты в ловушке, пидор. Выходи нахуй. Ты меня не вы. Соси. Прям, а, а у меня ничего не. Соси хуй. Снова он, да, он опять, опять он обосрался. Он не говорит. Слышь, мой медик говорит это не жилец. В смысле я не жилец? Ну, он правда говорит. А почему я не могу ударить? Чего удалить персонажи у тебя вот, энергия закончилась потому что 82 процента <смех> я, я что-то снимаюсь ты бронированный <смех> почему <смех> у всех расинкам <смех> как теперь эти базы расинка да что это должен зажимает зажимает кнопку атаки Да я миллиард раз ударил! Блять, полицейский оказался сильнее. Оп оп оп Соси! Соси, лох! Я раньше ты восстановился. Все предметы стырил. Не все. Может, ты не залетел так-то я у тебя все предметы стырил? Не все. Ну почти все. Ты ну, мне мыло спиздил, все. только веревки не хватило. О, а тут больницы побольше. Ой, о, о, нет, только не начинай. А еще ты, тебе рядом Я со не мной. Знаю, мы с тобой еще не поговорили. Окей. Совсем. В смысле? А мы точно? Это точно игра по-паблик. В смысле, тебе на мою кровать поставить? Ай, ай, иди нахуй. Фильм. Минутка, Ты, ты когда-нибудь задум, когда задумался о, о смысле жизни? Ух ты ж. Смысл жизни? Смысл жизни тебя пиздить? Да, а смысл жизни? Смысл жизни тебя пиздить? Ну давай проверим, кто выиграет Ты не, не на того пингованного хуя бросился? Ебать, лагаешь. Но я не понимаю, когда по тебе бить, ты просто лагаешь, дико, я не понимаю, Зато я знаю, когда тебя бить. Как я могу сражаться с... Как я могу сражаться с тем, кого не вижу. О! Ты чё рядом со мной присел? Ты чё рядом со мной сел, а? Ты будешь около меня. Ты будешь сегодня около я всегда караундить, пидор. Пошел Сюда. Пошел отсюда, у тебя там обед так, кто держу в курсе, иди отсюда Пошел Пошел нахуй Почему я не могу МПС ударить? А, я это могу. могу А, это ты меня избил? Да какого хуя? А вот все. У меня 100% а хп было а как С пластиковым ножом нападать у тебя, как будто у тебя... Я сейчас за мной в полицейский прибежал. За мной в полицейский прибежал. Ай, за что? Он <режит> Опа, кстати, а у, тебя в... а у тебя в камере никого нет. Давай-ка я твоя ящика буду... Абу... А... Начну обу... Блядь, чё? Давай <режит> <режит> я твой ящик начну обутывать. А ну посмей, скотина. А, а я, я тебя сейчас через с... ящик стырю. Ебать, тут разбросал, конечно. Иди проверь свой ящик. Да... Иди проверь свой да ящик. Да поебать на ящик. <смех> <смех> Кван, ты тебя понял? <смех> Кубару хочет копаться, я спермагут. А у тебя, кстати... Держу в курсе, от блоков у тебя, кстати, на... Бля. Почему ты раньше не сказал? Опа, ладно. Почему ты раньше не сказал об этом, скотина? А где моя работа? А у тебя ее нет. Тебя уволили. А за что? Оно а ну просто на... А, не явку на работу. Ой. Иди на охотник, попасть? Ну хорошо, я тебя понял. А как ты узнал, что меня уволили с работы? Я это, я за тобой сижу. Я это на самом деле покинул. Владею всеми видами, что есть на в Казахстане. Вот поэтому я богатый. Что ты заебал? Я только с больнички вышел, Питер. Я, кстати, я то печенье сожрал, у которого у тебя в ящике было. Я у, у, у какого-то бомжа звал. <coughs> Это называется бомж-сервайвел, Где ты, пидор? Выходи на смертный бой. <coughs> я, я... <coughs> не, я не могу. Я устал, я в душ хочу. Мало ли что ты хочешь. Собака? Какая еще нахуй собака? Ты чё в зеркало? Ты ч ⁇ в зеркало посмотрел? Нет, за мной написано то, что собака идет. Mm -hmm. Спасибо, держи дальше в курсе меня. Ля-ля-ля, музыка, музыка. О, гитара. Да, научись играть на гитаре, как я. М И мой перс персонаж вообще жут. Да. Конечно, играть очень играть. Не хватает. Еще? Это штука для мыть, мытья одежды. Для этого, для мытья одежды в А да, мы неплохой, давай. Снизу, кстати, три собаки идут. Да. Ай! Да, да ты заебал! Я аж нож, ножик бросил. Сука, я с тобой вилкой буду драться, сука. Сметь. Бля, ты у меня ещё... Ты и вилку спиздил. Кстати, хочешь прикол? Тебя будет маленький сюрприз в твоём, в твоей камере. Ты мне какую-то хуйню подсунул? Я ужин пропустил из-за тебя! так должно было раствовать. Не боюсь, я тоже пропустил. У меня тут три звезды уже. Тупо Сан Андрес. У а что а будет, если все пять наберется? А насчет изоляции тебя в карцер поведут. <плёк> тебя в камере будет ждать небольшой сюрприз. Ты сдался опять. <плёк> вот, изоляция. Убирайте у меня эту понял. <плёк> Я хочу чистить картошку. Единственное веселое занятие. Да есть? Ты нахи раздался. Я и. Я, у Я... Я... меня тоже ты убий. Оно в выходе пидор. А кстати, а звезды, а звезды не уходят. Бля. Иди, кстати, в свою камеру. иди в свою Тебя... Тебя будет там жать большой сюрприз. Я тут чилю на, на компьютере рядом. Погоди, какой ты, <связь> ты uh Тут какой-то. Тут какой-то бид, тут какой-то пидор, какой пидор твоего унитаз. О, спасибо. О, что что сделал? О там <связь> охранники дерутся. Охранники Фокеи. дерутся, смотри, смотри! Охранники дерутся! Вижу, вижу, вижу! Ай! Ай, бля, да ты заебал! <связь> Охранник доволен, да, я победил, говорит! Да ты заебал! Сейчас найду еще чем утопить вазу в твою униказ В смысле утопить? Он съебался из моей комнаты, пидор Ай, блядь, успел. А это не твоя комната А это не твоя комната Я не смогу успеть! А что тут есть? Офибить у него вещи Ай, заела! Тут ты мне клей оставил а крем для рук мы тут мы точно никогда не сбежим из этой ебаной тюрьмы ты уверен что эта игра называется побег из тюрьмы а не избей своего ебаного тиммейта напарника я уже не знаю. О, швабра. Сахар. Зайди, зайди в свою комнату. Тебе понравится. Я тебе буду швабры нахуй бить. А ну вышло отсюда нахуй. Помнишь? Ты у ты, ты мне все испиздил. Ты мне, блять, мне ватуса нету, как я должен да. чистить это? свою чак. Воспользуйся чак в своих руках. Бля. нахуй, опа! На на, блять, меня пиздит, меня толпой пиздит. <говорит> <говорит> Что это за хиты? ДБД мазафака. <говорит> Нет, не, не трогай мои <говорит> вещи. Я их честно украл. пока Какая еще нахуй прикличка? Я тоже их часто украл. <говорит> ты я победил. Охранник, охранник, ты со всего хуел меня избивать. Мне еще и унесли переклички, ты У меня хотя бы швабра осталось в жизни, да? Метла. Так, нет, ну-ка, дай ка мне свой метл, где ты? Ебал, нахуй. У тебя она есть, у тебя у тебя она есть. Дай мне восстановить. О, за тобой бежит какой-то хуй свант. Хорошо, пойду тогда победит афстабиль. Да ты пойду, заебал! Как ты топишь, блядь? Не получилось. на Нахуй, нахуй. На. Все, пизуй. Пизуй лесом. Не сможешь зайти. Ладно, как он Я на этот раз победил скотину. <связывай> я, конечно, не эксперт, но по-моему это сложно назвать победой. То, что ты меня не убил, это и есть победа. Так что еди нахуй. Я не хочу вставать. Я. <связывай> Эээ, зато как, э, какой-никакой, зато прогресс. Опа, я еще какого-то... Ну да ладно, ты не обижайся, на, держи. Стой, вот, О. держи. Держи. Арки. А, кисточка. Я тебе буду кисточкой нахуй хуелить. Вот у меня кстати. ах ты гамба. А я тебя твоей же метлой. Убей, попробуй меня, сука. Так, эээ... -э -э -э я... Я лучше вот убегу, да, наверное? Ты сдох. ну что это за <съех> Ты сдох, сука. Да, я сдох? Спасибо, я не знал. Спасибо. И что бы я без себя поделал? Отдых нашли сколько минут, занимая свои места. Раз, присели на бутылку. Раз, присали. <съех> Ножик. Меня... называется меня заебал этот интернет хороший интернет да да а что ты хочешь я всегда записываю видео в таком формате но я да я не удивлял еще рандом я видел то, что твой я разбор игры по Фредди, по, Фре... по Фредди, я просто охуел, я просто охуел, у тебя так лагало там, тебя просто телепортировало. Я знаю, я знаю. Мне так за стрелка телепортировала часто. <къех> Мне в принципе за всех манов телепортируют. Мне кажется, даже вообще гик какой у тебя в универе будет жить лучше. Сука, обидно. Отвечаю. Обидно ведь. Не, ну просто у тебя такой интернет вообще, это же вообще пиздец какой-то. Переезжай давай к нам в центр. Я и так в центре живу. Переезжай нам в центр. Я и так в центре города живу. Ты в гараж живешь, а я сказал да, ох уж это. Видимо, я что-то не знал об океане. Я в центральном городе живу. Под названием Средиземные горы. в океане, на дне океана живу, блин. Не просто Океана, а просто на дне. Так, прошел час игры, как мы записываем, и ответь, что мы сделали за этот час? Сколько раз мы друг другу поубивали, нахуй? Я не знаю. Короче, чтобы нам сбежать, я тебе, знаешь, что скажу? Ищи напильники и изоленты. Больше нам ничего не нужно. Напильники и изоленты. Напильники за 57 продают. И изоленты тоже ищи. У меня была изолента, пока ты меня не убил написано, мне нужен еще а один я... игрок, чтобы держать двери открытый. иди ко мне. Так, а ты из-за моей... Ой, короче, знаешь, что я предлагаю тебе сделать? Пойди нахуй. Это тоже, да. Я тебе предлагаю сейчас тачки записывать блоки доки. -доки. Ключи стрим, а я за этим понаблюдаю Мне а. интересно твоё <свят> Блять! Я забаговал эту игру Как? Как? Что ты я, сделал? Я, короче, играл на инструментах И он отпустил эти инструменты <свят> Теперь я лежу на земле Но в то же время я катаюсь на спине Мне э заебись я как будто отдыхаю, я отдыхаю, но в то же время я катаюсь. Блядь. А мы еще жалуемся на ДБД. Ты заебал, заебал закрывать передо дверь. Дабо, да, ДБД не, так, не настолько боговно, как эта игра оказывается. Блядь, да да. В смысле, за, за то, что я пропустил ужин, мне Ай, звезду еще налепили. Ну как мамка твоя в реальной жизни, пропустишь уже и сразу на вещи пойдешь. Я даже ботов не могу ударить, прикинь за этого багов. Хе-хе, <смех> бывает. А ну, сука, открывай дверь. Я просто чили, я просто лежу. <смех> я... Да а. ты зайди в мою игру, ёп твою мать, я тебя приглашаю. Даже баный в рот. Вс, зашел, вс, зашел, харас память. Да харас память зайдет. Ой, я, о, у я, у, у я залагал, что говоришь? Да харас память говорю. Да у меня залагал, что, я и что ли? Да. У меня плохой интернет. А тебе бись, у тебя хороший интернет. Да нет, у меня всего каких-то 7 мегабайт в секунду. Че я виноват, что электронно походят, Рэ? Бля, я щас тебя втащу с таким пингом от 10 килобит в секунду. Ты аж охуеешь со своей досоквазы. Даже в реальной жизни, даже ты тормоз, знаешь, к тебе подходит такой со А сколько ты в 5 часов играешь? Ты приходишь домой... Пять! О, мешок с вещами. Клайв нахуй, возьми свои вещи!